Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Гульнас Идрисова, структурный руководитель компании Ламбре. И это видео посвящено инструментам для ведения бизнеса, которые представляет компания Lambre и наша команда Lambre 13 Если говорить про бизнес-инструменты, то это очень важная часть бизнеса. И в этом видео я не буду говорить о маркетинг-плане, о всевозможных мотивационных программах, этому посвящено отдельный видеоролик здесь я хочу поговорить об инструментах которые составляют так называемую инфраструктуру нашего бизнеса и от наличия или отсутствия тех или иных бизнес инструментов зависит то насколько комфортно и быстро строится наш бизнес насколько комфортно нам работать в этом бизнесе и инструменты Бизнес-инструменты, если они есть, то они позволяют строить современный бизнес по согласно условиям современности, да, то есть это не тот бизнес, который строился на заре сетевого бизнеса. Именно бизнес-инструменты определяют, насколько нам это делать комфортно, и насколько наш бизнес выглядит современным и интересным для наших кандидатов. Насколько используются все достижения техники, цивилизации, вообще какого-то вот развития нашего общества для того, чтобы сделать наш бизнес более эффективным. Итак, все бизнес-инструменты я бы разделила на три категории. Это корпоративные инструменты, это бизнес-инструменты, которые нам предоставляет компания. Командные бизнес-инструменты, это инструменты, которые создаются непосредственно в нашей команде. И персональные Сегодня на персональных бизнес-инструментах останавливаться подробно не буду, потому что это бизнес-инструменты, которые создаются конкретно каждым партнером, и у каждого это свой набор. Это могут быть клиентские, партнерские чаты, свои именно чаты, со страницы в социальных сетях, сообщества в социальных сетях, сайты, боты рассылки, то есть у каждого будет свой набор инструментов, которые партнеры создают, опираясь либо на свой опыт и свои знания, либо опираясь на те знания, которые мы даем в рамках корпоративного и командного обучения. Сегодня поговорим более подробно о корпоративных и командных бизнес-инструментах. Итак, корпоративные бизнес-инструменты. Что же нам дает компания, когда мы становимся ее партнером? Первое. Каждый партнер получает в свое распоряжение интернет-магазин с выстроенной логистикой. На мой взгляд, это очень ценно и важно, потому что компания забирает на себя все, что связано с товарооборотом, с отправкой, с товароупаковкой и так далее. Тем самым экономит время, силы и деньги наших партнеров. То есть, если вы зарегистрируете либо пользователя, либо партнера в свою команду, и он захочет обслуживаться через интернет-магазин, то, соответственно, компания будет самостоятельно уже отправлять ему эту продукцию. Вы не будете тратить свое время на то, чтобы паковать эти посылки. Это очень ценно. Вы сможете сосредоточиться на своей непосредственной работе: это на рекрутинге и на работе со своей командой в информационном плане. Это очень хорошо высвобождает время, и если, например, вы нацелены на работу со своей командой, с развитием и построением сетевого бизнеса, то для вас это очень ценная и важная помощь. Дальше. Личный кабинет с информацией по заказам и по команде. У каждого партнера есть свой личный кабинет, в котором отображается вся информация по заказам, если вы эти заказы делали в интернет магазине, а также вся информация связана с вашими личными данными по бизнесу. Это информация по личному, групповому обороту и так далее, а также вся информация по вашей команде. То есть списки вашей команды с контактными телефонами, с, с оборотами. То есть вы можете отслеживать то, как работает ваша команда. И сразу хочу сказать, что на сегодняшний день вот этот раздел, он находится в работе. Компания активно развивает этот раздел для того, чтобы наполнить его новыми инструментами, новыми обработками, данными, которые бы позволили бы максимально эффективно работать со своей структурой. То есть здесь будет добавляться еще огромное количество всевозможной информации, которая будет помогать нам работать. Следующий инструмент – это разные варианты регистрации. На сегодняшний день в компании есть два варианта регистрации. Это бесплатный вариант регистрации и с покупкой, с покупкой набора пробников ароматов. Для меня это тоже очень важный инструмент, поскольку я могу выбирать, кого регистрировать на бесплатный вариант, кого на вариант с, с рабочими инструментами, в зависимости от того, с какими потребностями, с какими целями приходит человек. И если ваш новичок приходит просто сюда покупать продукцию, это будет такой своего рода, зарегистрированный пользователь, то он выбирает, как правило, бесплатный вариант регистрации. Он просто регистрируется на официальном сайте компании по вашей реферальной ссылке и дальше делает покупки либо в интернет-магазине, либо на складах обслуживания. То есть он самостоятельно обслуживается. Вы с ним ведете только информационную работу. При этом здесь и хочу отметить очень важный момент. Когда зарегистрированный пользователь приходит на бесплатный вариант, он приобретает продукцию по цене каталога. У нас в компании нет возможности просто так бесплатно зарегистрироваться и сразу получить доступ к ценам со скидкой. Я просто видела это в нескольких компаниях когда человек просто регистрируется и сразу получает доступ к дистрибьюторским ценам, ценам со скидкой. У нас такого нет в компании, и я считаю это большим преимуществом, потому что компания тем самым защищает консультантов, которые работают на продажах, и тем самым не создает ценовой конкуренции с, с самими партнерами. И это очень ценно, на мой взгляд. Для того, чтобы получить доступ к дистрибьюторским ценам, ценам со скидкой, человеку необходимо приобрести набор пробников. То есть нужно для этого заплатить определенную сумму денег. И тем самым создается такой естественный барьер, когда на вариант с покупкой шкатулки, как правило, соглашаются только те, кто хочет зарабатывать. То есть те, кто хотят кому нужны эти пробники в работе и кто хочет с этим зарабатывать да, бывают ситуации когда набор пробников приобретают просто покупатели, потребители и как правило это потребители, которые часто и много покупают но в большинстве своем так сложилось, что пользователи продукции регистрируются на бесплатный вариант регистрации, а те, кто приходит работать, они приобретают набор пробников. И мне кажется, это вот очень справедливо. То есть вы приобретаете пробники и сразу получаете доступ к ценам со скидкой. То есть разница всегда остается у вас в кармане. Вам не нужно ждать начисления кэшбэков, бонусов, покупок. То есть у вас разница всегда остается на руках. А... В то же время не может просто так любой человек просто так зайти на сайт, зарегистрироваться и сразу получить доступ к ценам со скидкой, создавая вам конкуренцию. Вот. Мне кажется, это самый оптимальный вариант в этом случае. Также бесплатный вариант подходит в том случае, когда, например, ваш кандидат не знаком с компанией, ему нужно посмотреть, ему нужно попробовать продукт и после этого он примет решение, например, регистрироваться для построения бизнеса. В этом случае тоже подходит бесплатный вариант. Вы можете просто зарегистрироваться на сайте, у вас будет свой личный кабинет, вы можете заказать какую-то продукцию на пробу, да, то есть попробовать продукт. И если примете решение, что вы хотите сотрудничать, то в этом случае вы можете поменять, перейти с бесплатного варианта на вариант с покупкой пробников и тем самым перейти на вариант со скидкой. Такая возможность тоже есть. То есть с одного варианта на другой переходить можно неограниченное количество раз. Следующий инструмент, который нам дает компания, это реферальная ссылка для рекрутинга партнеров и потребителей. У каждого зарегистрированного пользователя, независимо от того, он просто пользователь или партнер, он зарегистрировался на бесплатный вариант или на вариант с пробниками, у каждого зарегистрированного пользователя есть реферальная ссылка для рекрутинга. Эта реферальная ссылка позволяет рекрутировать как на бесплатный вариант, так и на вариант с покупкой пробников. Очень удобный инструмент, опять-таки, который позволяет строить сеть современно и, и, и максимально вас освобождает от вот этой вот рутинной работы по передаче данных и, и так далее. То есть вам не нужно быть посредником, вы просто даете ссылку, и человек сам по этой ссылке сам регистрируется сайт устроен очень просто логично поэтому там может разобраться абсолютно любой человек очень удобный сайт простой и в то же время очень наполненный самые все необходимые информации и кроме этого у нас есть еще один инструмент для регистрации потребителей это промокод у каждого Пользователя, опять-таки, и на бесплатном варианте, и на варианте с покупкой набора пробников, есть промокод. Очень удобный инструмент для такой ненавязчивой регистрации потребителей. Как это работает? Промокод дает 10% скидку на первый заказ вашим вновь зарегистрированным пользователям. То есть вы можете сказать, что вот у меня есть промокод, если ты хочешь покупать продукцию компании, воспользуйся этим промокодом, получи 10% скидку на первый заказ. И делаем покупки. На следующие, на следующие покупки этому человеку будут начисляться кэшбэки и бонусы покупок согласно условий бесплатного варианта регистрации. Все возвратные бонусы будут начисляться, но вот он имеет возможность сразу получить 10% скидку на первый заказ. Это очень привлекательно. И очень такой простой и ненавязчивый инструмент, который позволяет регистрировать пользователей. Именно промокод является тем самым инструментом, который закрепляет этого потребителя за вашим регистрационным номером. Тем самым у вас появляется новый зарегистрированный пользователь. А может быть и партнер. Да? Но промокод он регистрирует только на бесплатный вариант регистрации. С помощью промокода невозможно зарегистрировать на набор с пробниками. Но в этом и нет необходимости, это два совершенно разных варианта. Следующий, следующий бизнес инструмент, который нам предоставляет компания, это система складов, система агентств. В наиболее крупных городах в нашей стране и в тех странах, где работает компания, есть склады, есть агентства, которые могут открыть лидеры компании. И для пользователя это удобно тем, что вам не нужно ждать продукт, потому что наши склады работают по принципу наличия товара на складах. То есть на складах всегда имеется продукт и вам не нужно платить за доставку. Да? Если бы вы оформляли заказы через интернет-магазин, то вы бы платили бы за доставку. А если в вашем городе есть склад, то очень удобно. Вы всегда можете прийти, купить то, что вам нужно и не платить за это, за доставку деньги. И еще один момент, вы всегда можете прийти, посмотреть, послушать, попробовать, потрогать руками, или даже ваших клиентов привести для того, чтобы посмотреть, потрогать продукт. Это очень удобно. Кроме этого, лидеры компании могут сами открывать эти склады, да, то есть если в вашем городе нет агентства, вы можете открыть, Основными условиями, если вот в двух словах, то при от, про открытие агентства можно начинать разговаривать, если вы вместе со своей командой в вашем регионе делаете больше 3000 баллов, в этом случае вы можете рассчитывать на агентское вознаграждение в размере 30% от баллового содержания, которое будет проходить через ваше агентство. Вот Это хороший тоже инструмент, потому что... У вас, то есть, есть на руках инструмент для обслуживания вашей команды, у вас есть наличие товара, товар. И, кроме этого, агентское вознаграждение покрывает все ваши расходы на организацию этого агентства и плюс дает вам еще возможность дополнительно зарабатывать. Это еще один источник, из источников заработка, который есть в нашей компании. Если же в вашем городе нет склада, и вы еще. У вас еще небольшая команда, вы не делаете пока 3000 баллов, вы можете воспользоваться следующим бизнес-инструментом, который называется сборный груз. Сборный груз – это когда вы вместе со своей командой делаете заказы либо через интернет-магазин, либо через другие агентства, компании, и вам эти все ваши заказы высылаются вместе. В этом случае вы экономите на доставке, и есть специальное предложение на всех агентствах и на центральном складе по бесплатной доставке сборных грузов. То есть, если ваш заказ собирается на определенную сумму, то вы получаете бесплатную доставку сборного груза. Тоже очень удобный инструмент, он повышает интенсивность взаимодействия с вашей командой в плане сбора заказов, ну и плюс дает вам возможность экономить на доставке. Дальше. В компании есть продуктовые и партнерские чаты, где мы получаем информацию по продуктам, по акциям, новинкам. Также есть партнерские чаты. Это всегда такое наше командное взаимодействие. И наличие этих чатов, наличие определенной среды, где можно задать свои вопросы, где можно спросить совета, это тоже очень ценно, очень важно. То есть мы можем воспользоваться не только знаниями непосредственно нашего наставника, но мы также можем воспользоваться помощью всей нашей огромной партнерской сети в, в компании. Компания проводит регулярные продуктовые акции, не только продуктовые, но и командные движухи то есть всевозможные марафоны, какие-то такие вот движухи, и это позволяет тоже выстраивать более эффективно работу, поскольку всегда появляется какой-то информационный повод и появляется возможность поучаствовать и вовлечь свою команду в активности при этом получить какие-то дополнительные плюшки и последний бизнес инструмент который я выделила это обучение и события команда проводит компания проводит обучающие мероприятия проводит события итоговые события обучающие события развлекательные события как в онлайн формате так и в офлайн формате это тоже очень важный инструмент для работы поскольку в сетевом бизнесе вся работа всегда выстраивается от события к событию, а обучение как инструмент для повышения профессионализма, повышения э, качества знаний наших партнеров э, – это тоже очень очень и очень важно. Итак, на этом э, про корпоративные бизнес-инструменты пока все. Перехожу к командным бизнес-инструментам. Итак, если вы приходите в нашу команду, какие что мы даем вам именно как команда в рамках компании, помимо того, что представляет сама компания. На мой взгляд, самое ценное – это наличие пошаговой системы обучения в нашей команде. У меня есть четкое видение о том, как наиболее эффективно выстраивать сетевой бизнес именно в товарной компании, и поэтому весь обучающий процесс я выстроила, исходя из этих принципов. А об этом я более подробно рассказала, в видеоролике, где мы говорили про сетевой бизнес, о моем видении сетевого бизнеса. И более подробно я еще об этом буду говорить в школе начинающего сетевого предпринимателя, которая тоже является частью системы обучения. Здесь вкратце могу сказать, что как только партнер или пользователь становится зарегистрированным, в нашей команде, то он получает доступ к бесплатному чат-боту у Этот чат-бот посвящен ассортименту продукции, работе, даже не работе, а именно вот подбору ассортимента продукции для личного пользования. Для того, чтобы сориентироваться в ароматах, в косметических средствах, то есть на начальном этапе, я даю базовые знания по этой категории продукта и непосредственно по нашему ассортименту. И новичку проще становится сориентироваться в этом многообразии парфюмерно-косметической продукции, которая у нас есть. После того, как новичок разобрался с продуктом, он может воспользоваться обучением на курсе Первые деньги. Курс Первые деньги посвящен тому, чтобы организовать работу с клиентской базой, полностью выстроить от начала до конца. В этом курсе я даю информацию по всем. Рабочим на сегодняшний день инструментом по работе с парфюмерией и косметикой это и проведение парфюмерных примерочных, составление парфюмерных гардеробов, это работа с программами по уходу за кожей лица, это инструменты для проведения тест-драйва для наших клиентов, это организация клиентского чата как центрального инструмента по работе с Клиентами. И тем самым на этом этапе мы полностью выстраиваем работу с клиентской базой. Создание первой клиентской базы и не просто так этот курс называется, первые деньги, именно на этом этапе мы получаем свои первые результаты. Дальше инструменты для расширения клиентской базы, вовлечения новых клиентов. Это уже работа больше с социальными сетями. Дальше мы начинаем, после получения первых результатов, начинаем выстраивать личный бренд и работать уже на создании нашей партнерской сети. У каждого партнера нашей команды есть возможность пройти обучение по курсу парфюмерный стилист. Есть огромная такая хорошая, очень плотная программа обучения на именно на то, чтобы получить профессию парфюмерного стилиста. И при желании вы можете этой возможностью тоже воспользоваться. Курс был создан в рамках Академии парфюмерного бизнеса. Это целое полугодовое обучение, которое прямо вот вы получаете непосредственно профессию по работе с ароматами в, с точки зрения создания парфюмерных гардеробов. И школа начинающего сетевого предпринимателя – Здесь мы говорим о сетевом бизнесе, о принципах сетевого бизнеса в целом, о нашем маркетинг-плане, о мотивационных программах, о том, как это использовать, как выстроить свою работу, как составить свою персональную маршрутную карту по развитию бизнеса, как получить все бонусы и вознаграждения по системе, по системе «Быстрый старт». То есть все это мы разбираем на школе начинающего сетевого предпринимателя. Система обучения не является финальной, да, то есть она находится в состоянии постоянного развития, постоянно расширяем, изменяем, потому что мир меняется, инструменты меняются, появляются новые, и нужно быть всегда в, в этом потоке, да, то есть нужно идти в ногу со временем для того, чтобы развивать максимально эффективно, быстро и максимально комфортно наш бизнес. Также попадая в нашу команду, вы можете подключиться к нашим командным чатам. У нас также есть продуктовые чаты, у нас есть командные чаты, у нас есть чаты для лидерского состава, есть чаты с отзывами и так далее, и так далее, и так далее. То есть для каждого этапа развития есть свои информационные и поддерживающие чаты. Не буду повторяться и говорить еще раз о том, насколько это важно находиться в среде единомышленников и иметь возможность задать вопросы, получить поддержку и, и самому оказать поддержку тоже. Вот это очень ценно, очень важно. Мы в команде проводим регулярные офлайн и онлайн встречи онлайн-встречи мы проводим еженедельно. Это тоже очень важный инструмент, когда вы можете задать вопрос не только своему непосредственному спонсору, но и вышестоящим спонсорам. Мы проводим тематические встречи как по косметике, так по парфюмерии как по системам развития бизнеса, так и по даже вопросам какого-то, наверное, личностного роста, да, потому что развитие в сетевом бизнесе, оно вплотную сопряжено с развитием наших личных качеств и наших профессиональных качеств. Насколько мы хорошо развиваем эти стороны, насколько мы продвигаемся в получении наших бизнес-результатов. В команде мы проводим дополнительные розыгрыши, проводим свои промо для нашей команды. Вы тоже в этом можете, конечно же, участвовать и использовать эти инструменты для работы со своими партнерами и со своими пользователями. И в заключение могу сказать, что попадая в нашу команду, вы получаете доброжелательную дружескую атмосферу для личностного и профессионального развития, что, на мой взгляд, является очень хорошим, я бы сказал, таким побочным продуктом сетевого бизнеса, а может быть это является и самой главной целью сетевого бизнеса, когда мы получаем развитие личности, мы получаем развитие профессионала и тем самым мы получаем более развитое и профессиональное общество. И это очень, и это очень важно. Поэтому мы всячески стараемся создавать эту доброжелательную и дружескую атмосферу для того, чтобы каждому участнику было комфортно, чтобы все чувствовали себя здесь как дома. В заключение хочу сказать, что вот такой достаточно большой перечень инструментов вы получаете, вы попадаете в хорошую, активную, работающую команду и в развивающуюся компанию. И здесь еще раз хочу сделать акцент на том, что мы находимся, как компания, так и наша команда, мы находимся в постоянном, перманентном состоянии развития тех бизнес-инструментов, которые делают наш бизнес максимально эффективным. Поэтому это не финальные списки, это списки, которые есть, те инструменты, которые есть на сегодняшний день, и мы постоянно работаем над тем, чтобы создавать свои инструменты. Вы, в свою очередь, тоже можете внести в это лепту, создавая свои персональные инструменты, создавая инструменты для своих команд. И на, хочу сказать, что в нашей компании, в нашей команде к этому относятся очень демократично, то есть никто никому ничего не запрещает, не, не вставляет палки в колеса. Если вы видите развитие своего бизнеса как-то иначе, если вы хотите его строить по другим то есть по другим каким-то алгоритмам, то это, пожалуйста, всегда можно, если это не нарушает общие законы, принятые правила компании, то все допустимо. То есть я приветствую, когда партнеры моей команды создают свои инструменты, создают свои, то есть работают по своим технологиям, никогда этому не препятствую. Просто знаю, что в некоторых командах есть такое, что или ты работаешь только по схеме наставника, или ты не работаешь никак. Вот. Я такого жесткого принципа не придерживаюсь. Это ваш бизнес, да, он в какой-то части соприкасается и с, с бизнесом наставника, они связаны. Работа наставника заключается в том, чтобы максимально помогать и поддерживать. Направлять, делиться своим опытом, делать путь новичка максимально короче и эффективнее, но при этом, если вы видите, что вы хотите двигаться по какому-то своему пути, то всегда, пожалуйста, мы всегда это можем обсудить и я с удовольствием помогу вам выстроить вашу схему работы, ваш алгоритм работы, то есть если, если таковая помощь понадобится. Итак, если у вас остались какие-то вопросы, если вы хотите что-то уточнить, задать, обсудить, вы всегда можете ко мне обратиться по указанным контактным данным в WhatsApp, в Telegram, пишите, пообщаемся, обсудим, отвечу на ваши вопросы и всегда готова вам помочь. Надеюсь, что это наша с вами не последняя встреча. Мы еще с вами встретимся и увидимся. До встречи в следующих видео и не только видео, в чатах, в работе, в партнерстве. И до скорых встреч. С вами был Нагульна Садрисова, структурный руководитель компании Lambre. Успешного вам бизнеса!